Здраво! Итак, сегодня я вам хочу показать, как сделать фейк-программу. Выглядит это вот так вот. Голоса придут через некое время. Дальше заходим. Лог. И вот у нас идет такая же фигня. Удалить. Все. Вот. И сейчас приступим к приготовлению этой программы приступаем итак делаем изображение вставляем сюда дальше расширяем потом нажимаем растягивать дальше картинку загружаем вот, вот так вот логовый вот и у нас получается так я обычно делаю спид-кнопкам, вы можете кнопку просто делать. Итак, смотрим. Взломать. Нажимаем на эту кнопку вот сюда. Полужирный. 16 и красный. Вот так вот. Дальше. Мы делаем поле для вода. Здесь и здесь вот сюда мы ничего не вписываем сюда тоже ничего не вписываем перемещаем вот сюда примерно вот и нажимаем можно прогресс бар но я не хочу это делать а, ну ладно чекбокс один сюда ставим и второй сюда ставим да, ну давайте три сделаем. Вот так вот. Давайте. О! Во. Так, вот они чекбоксы. Три сделали. Дальше. Нажимаем текст. Вот сюда. И текст. Вот сюда. Вот так вот. Здесь у нас будет логин. Как я и говорил жирный 12 давайте черный не не черный черный не подходит давайте 16 не черный а синий не синий уже стоит желтый давайте Во. вот так вот будет выглядеть давайте это тоже на так поставим пароль вот так вот. Дальше. Полжирный. На 16. Желтый. Пароль. Готово. Вот так вот. Дальше, дальше нажимаем на чекбокс. Изменяем его на 20 голосов. 40 голосов. И давайте, например, ну давайте 80. восемьдесят голосов. Вот так вот, вот так вот. Вот. Дальше нажимаем вот на эту вот строчку. Буква пароля. Нажимаем вот такой вот, вот так вот. Все, нажимаем сюда. Все. Дальше мы делаем. Э, нажимаем на кнопку Взломать. События. Добавить события. Клик. Нажимаем на клик. Сюда мы вводим этот.. Ой, это мой снифер. Извиняюсь. Сейчас мгновенная пауза. Итак, мы дальше продолжаем. И вот. Вот такой вот. Вот ошибочки всякие вопросики убираем кроме вот этого да и здесь пишем например простите программа Не. Я не знаю, что написать. Ну, тогда напишем. Голоса успешно. Голоса успешно. Голоса успешно за честь. Рар, убираем это. Дальше сюда пишем мы. Короче, сюда пишем. Ну мой ник. 2000. Вот и здесь у вас будет ваш снифер. Снифер мы должны взять из сайта онлайн снифер. Настройки нажимаем и вот он у вас картинка один. Вот копируем это, заходим сюда и вставляем копированные. Нажимаем ОК. Вот нажимаете надо вот это вот, вот она надо запустить и так вот запустили ее да вот начинаем вводим логин так например например 89 30 40 57 31 вот и мой пароль например ну вот такой к примеру и вот видите то что у нас наконец то вот такой вот пароль нажимаем 20 голосов взломать голоса успешно начислены зачислены дальше нажимаем закрываем нажимаем лог, и вот у нас Всё. и у вас успешно взломан итак так и 7 минут уже 8 подходит ну вот потом нажимаем вот свойство потом вот сюда изменяем это вот на любой заголовок например v. В. В. Вот так. Давайте. Вот так вот у нас будет. В. Окей. Вот так. Все. Нажимаем записывать программу. Название компании. В. В. В. Вот так вот. Иконку. Иконку я вам могу дать в описании вам скинуть. Итак, открыть. Вот иконка у вас такая будет. Например. Вот. Нажимаем. Ой. Короче. Если вы хотите. Вот. Сейчас я. Короче, если вы хотите вот вот это вот ну, вот клик вот этот тот редактор, я вам его скину под видео в описании. skype тоже скину. Вы можете добавиться. Я могу вас не добавить и добавить. Звоните мне в любое время, я всегда свободен. Ну, как бы, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.